Всем привет, ребята! Меня зовут Аня Нэш, и это очередное, хотела сказать, первое. Ну, пусть будет первое видео на моем канале в 2022 году, так что не пропустите. Да, кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно, ребята, подпишитесь. Вот мне интересно, а почему человек должен подписаться? Надо погадать. Да, ребята, вот этот вот переход от старого года да, к новому, он пролетает... Вот так вот просто, да, мгновенно ты его практически не замечаешь. Но наступает, ребята, такое волшебное время, как Рождество, святки. Ну и никак нельзя упустить возможность это погадать на любовь, на отношения, на Егора Крида. Вы уже поняли, да, о чем я сегодня буду вам рассказывать. В общем, я готовилась, ребята, к этому видео. Прямо морально готовилась и, видимо, я переподготовилась. Потому что, когда я стала записывать, ребят, у меня ни хера не записалось. И вот какая ситуация у меня произошла. Не знаю, конечно, имело ли значение мое местоположение, да, моя локация, потому что я снимала это дело в бане. И, кстати, да, сегодня я сегодня вам расскажу еще две истории, мистические такие вот, которая произошла со мной в школьном возрасте, в Рождество как раз, и которую мама мне рассказала. Так что, ребята, смотрите обязательно это видео до конца. То, что, конечно, у меня не записалось на камеру, было мне очень обидно, но у меня записалось, ребята, на телефон. То есть я записывала еще сам процесс, и я вам эти кадры покажу, и некоторые моменты я, конечно же, прокомментирую. И, вы знаете, вот есть как бы здесь... Свои плюсы и минусы, когда ты гадаешь в одиночестве, а когда ты гадаешь с группой лиц, девиц. И как бы тут интимный вопрос уже не задать, да. А когда я гадала в одиночестве да, одна, то вот такого вот э, четкого ощущения самой вот такой вот атмосферы гадания. Ее не было, вот от слова совсем. Вот такое ощущение, как будто мне что-то мешало. Может быть, потому что я записывала видео, и это как-то отвлекало. Или в силу своих каких-то внутренних страхов, я не знаю. Или, может быть, потому что у меня везде горел свет, и я боялась, что качество видео потеряется. Но тут уже можно вообще уже ни о чем не думать. Ну и вопросы, которые я задавала. Меня не совсем удовлетворили Потому что вот я сейчас, наверное, здесь вот вставлю кусочек да, Вот какой я первый вопрос задала То есть для меня было страшно спросить «Здесь кто-нибудь есть?» То есть иголка указывала на то, что да, здесь кто-то есть. Но я не, не честно скажу, что ощущение какого-то присутствия я вообще не, ощутала, не ощущала. Поэтому я думаю, что навряд ли. Поэтому, Кстати, ребята, если вам будет интересно, обязательно пишите в комментариях. И я попробую еще раз. Но я уже попробую, конечно же, с выключенным светом. Да, у меня будут гореть свечки. Конечно, от этого видео качество видео немного потеряется, но зато будет любопытно и интересно. Если будет интересно, напишите в комментариях, я обязательно это сделаю. Первый вопрос, который я задала, вообще меня не интересовала вот моя дальнейшая, да, какая-то жизнь, там, будущее. Меня вот как блогера интересовала дальнейшая судьба моего канала. Поэтому первый вопрос, который я задала... «Будет ли на моем канале в конце 2022 года 100 тысяч подписчиков?» На что иголка указала «Да». Но когда я спросила, «Будет ли когда-нибудь на моем канале миллион подписчиков?» Иголка вроде бы тоже сказала «Да», но я спросила, «В каком году?» Короче говоря, иголка начала метаться, то от двойки к нулю, потом туда-сюда, да, то есть у меня потом иголка вообще слетала, и, в общем, точного ответа я так и не получила. В итоге, когда я спросила, наверное, в третий или в четвертый раз, иголка ответила мне, что она не знает. И так как на моем канале еще нет определенной тематики, да, у меня такая... Свободная тема, да, я записываю то, что мне нравится, и это, конечно, немного сбивает алгоритмы YouTube, да, это немного убивает даже мой канал. И я когда спросила, найду ли я тему для своего канала, на что иголка мне показала, что она не может ответить на этот вопрос и что она не знает. Поэтому я, конечно, надеялась на то, что хоть будет какая-то подсказка. Но нифига. Итак, история на тему бани. Эту историю рассказала мне моя мама. Она рассказывала нам с сестрой ее не первый раз, кстати. И вот буквально недавно я у нее переспросила, ну так, чтобы поподробнее она мне рассказала, и чтобы мне не плавать в мыслях, да, там не путаться. Так вот, моя прабабушка, когда вышла замуж, ее свекровка, э, видимо, она чем-то таким обладала, ну или там какими-то черными делишками занималась. То есть, э, ну раз как она вошла в их семью, это был такой некий обряд посвящения, когда она ее позвала в баню. Вот только, ребят, вслушайтесь в эту фразу. Знаться с чертями. И, в общем, когда они пришли в баню и... Она, то есть ее свекровка, она начала что-то нашептывать И в какой-то, ребят, момент Из-под полка полезли кошки Короче, я прошу прощения за посторонние звуки Там, ну, сыночка мой играет Ничего не могу сделать Их было вот в таком огромном количестве И они все просто начали залазить под дувал. И моя прабабушка до того перепугалась, что она просто пулей вылетела из бани. Не знаю, ходила ли она после этого в баню. Я бы, наверное, после такого бы очень долго-долго в бане не ходила. И знаете, ребята, у меня есть вот логическое объяснение вообще вот всей вот этой вот истории. Я и маме про это тоже говорила. Вы знаете, вот мама говорит, что раньше баню топили по-черному. Что это значит, да? То есть раньше дымохода не было, а топили... Ну, отапливали, да, панное помещение именно просто обычной печкой, когда ее там шуровали, то есть подкидывали, то есть весь этот дым, конечно, шел в помещение, потом дым выпускали, закрывали, все это дело нагревалось, да, соответственно, и вот таким вот образом потом мылись. Но все-таки, знаете, я думаю, что надышавшись этого дыма или каким-то, может быть, какой-то там угарный газ или еще что-то, и это спровоцировало галлюцинации. То есть вот мое мнение такое. И еще одна, ребят, история такая рождественская, которая произошла со мной в школьные годы, когда мы с девчонками, с одноклассницами решили погадать на Рождество. Мы гадали вот на этой вот на бумажке, да, где чертили круг, писали алфавит, цифры, там, да, нет, не знаю, здравствуй и прощай. И я точно помню, что я задала один вопрос кто летом мне предложит дружить то есть иголка начала вертеться таким образом что я прочитала имя и фамилию мальчишки одного который учился в нашей школе и действительно когда было лето, мы как-то сидели на лавке, и он действительно предложил мне дружить, но я с ним дружить не стала. И вот, знаете, ребята, вот что произошло вот в тот момент, к примеру, если кто-то приходил, нужно было открыть дверь, да, то есть выпустить, и если залают собаки, то значит этот дух или что-то такое, оно ушло. И когда мы открыли дверь, четко было слышно, Шаги, вот этот вот хруст по снегу, и не мне ни одной, ребята, это показалось. Мы слышали в четвером, то есть четверым не может вообще просто показаться да, одно и то же. И когда я спросила, я думала, может быть, мама выходила. Мама говорит, нет, я не выходила. То есть, ну вот, что, -то, что это было, мы, короче, до сих пор так. И не знаю, может быть, действительно какой-то дух или душа какая-то приходила и догадала на будущее. Да, прям по черному коптит вообще ужас наколдовала <laughs> наколдовала, да ну что ж, ребята вот такое вот коротенькое видео у меня получилось если вам интересно то обязательно оставляйте свои комментарии это помогает продвигать мой канал ну и конечно же, ребята подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте ставить на колокольчик, чтобы вы и пропустили мои новые ролики. Всем пока-пока.